Очень часто меня спрашивают, какой же вид нагрузок помогает похудеть быстрее, силовая тренировка, либо же кардио. И на самом деле однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может. Это два совершенно разных типа нагрузок и там слишком много переменных. Но в этом видео мы попытаемся разобраться, как же это происходит и что выбрать для себя лично. Всем привет, вы на канале Тела, меня зовут Андрей. Давайте разбираться. Дело в том, что это два совершенно разных типа нагрузок и идут они по абсолютно разным энергетическим тропам. Если легкая кардио, ну то бишь ходьба, это в основном затрата жиров, то мощность силовая тренировка это гликоген, то есть те углеводы, которые хранятся в нашем организме, то есть в печени, в мышцах и немножечко в крови. У каждого из нас в организме очень много жира, даже если вам так не кажется. И его можно использовать на нужды энергии, собственно организм такие делает. Но к сожалению... Эта энергия, ну, ее очень сложно выработать, очень сложно ее использовать на какие-то мощные задачи. Просто потому, что переработать жир в энергию, в доступную энергию, которую мы сможем использовать прямо сейчас, в эту секунду, это очень долгий процесс. Именно поэтому жиры подходят для медленных, долгих нагрузок. Скажем, очень легкая ходьба или легкий бег трусой на очень длинной дистанции. Там в основном мы затрачиваем именно Жиры. силовая же тренировка в основном использует гликоген то есть углеводы это очень быстрый источник энергии но к сожалению его очень мало он доступный его можно использовать на раз-два скажем на какой-то спринт на поднятие тяжести и так далее но он конечный ресурс Жиры, ну, в принципе тоже конечный ресурс но их хватает на очень очень очень долгое в принципе без еды можно спокойно на жирах, на жирах прожить ну около месяца так вот, организм работает сразу на всех источниках энергии, которые есть. Мы сейчас, мы сейчас не заходим в какие-то дебри, мы не будем говорить о каких то фосфате, АДФ, АТФ и так далее. Мы просто говорим о двух основных источниках энергии жиры и углеводы. Просто потому, что если он будет работать только на одном, то как только этот источник энергии закончится, человек не компьютер, его нельзя потом включить. Человек просто умрет. Просто потому, что потом переключиться на другой источник энергии уже будет поздно. А что, если мы не успеем? А что, если и того источника нет? Вот поэтому он работает сразу в нескольких. Но важность каждого источника, она меняется в зависимости, в зависимости от нагрузки, которую мы получаем. Нам нужно пробежаться, я не знаю, с максимальной скоростью за автобусом. Это будут углеводы. Нам нужно пройтись в магазин спеша просто прогуляться посмотреть там что там есть на ви витринах я не знаю может какие-то кофточки кроссовки ботинки и так далее это трата жиров ее хватит хватит надолго но как я сказал точек не очень эффективен в плане в плане использования под мощной нагрузки и чтобы примерно представить себе как это происходит вы можете вспомнить как выглядит эквалайзер в каких-то там музыкальных усилителях Вот играет музыка и и вы все помните эти полоски, которые прыгают вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот то же самое происходит и в нашем организме с этим источником энергии. В зависимости от нагрузки, важность того или иного источника энергии, она меняется. Ну, так казалось бы, ходьба сжигает в основном жир. Значит, буду я чаще ходить и буду худеть, будет мне счастье. Но, к сожалению, тут есть одно «но». Ну, вот мы прошлись 2, 3, 5, 10 километров в легком темпе. Сожгли, скажем, какое-то количество калорий, ну, максимум мы на это потратим грамм 30 жира. Ну, навряд ли этой цифрой вы успокоитесь, но мы сейчас не об этом. Так вот, потратили бы 30 грамм жира, и на это все. Больше вы ничего не тратите. Потом пришли домой, съели какой-то сникерс и набрали же опять все, что вы потратили. С другой же стороны у нас есть силовая тренировка, которая в основном работает на углеводах. Да, казалось бы, жиром это никак не связано. Но тут есть одно НО. Дело в том, что после очень мощной, хорошей силовой нагрузки, нам понадобится восстановление. И чтобы восполнить эти ресурсы, организм откуда-то должен будет взять эту энергию. Ну, вернее, энергию на нужды восстановления. У него есть два варианта. Либо взять из еды, которые мы будем есть, либо брать это из тех ресурсов, которые уже есть. То есть жир, который мы накопили за какое-то время. И если мы правильно настроим свое питание, то восстанавливаться организм будет именно за счет ресурсов, которые в нас есть. Просто потому, что мы не доедаем. И откуда-то восполнять, как-то компенсировать это необходимо. Вот ему и придется брать это из нашего жирового депо. Так какой же вид нагрузок все-таки сжигает больше кардио или силовая тренировка? И тут мы подойдем именно к тем самым переменным, о которых я говорил в самом-самом-самом начале видео. Ведь кардио тренировка мы можем выполнять разными способами, разными вариациями. Мы можем пройтись, можем пробежаться, а можем сделать что называется интервальную тренировку. Ну, скажем, 100 метров мы идем, потом 100 метров бежим максимальный спринт, потом идем под горку, спускаемся с горки и вот так вот, вот так вот играемся мощностями рельефами и так далее и тому подобное. В футболе это называется фартлек. Так вот, такой вид нагрузки он смешанный. И с одной стороны, да, мы тратим джиры какое-то количество времени, когда выполняем очень легкую нагрузку, но с другой стороны, мы сжигаем неимоверное количество калорий, которые потом потребуют восстановления. Мы используем очень много ресурсов организма именно на интервалы, на мощную нагрузку. Так вот, такой смешанный вариант, он очень хороший, но, к сожалению, он не подходит начинающим. Начинающий человек, он не может выдавать все 200% в такой нагрузке, а интервальный тренинг, он требует в, в вот, в пике нагрузки 200 300 500 процентов от того что вы можете к сожалению начинающий просто физически выдать такую нагрузку не сможет и такая наг... тренировка будет для него не очень эффективной да и скорее всего очень сильно травмоопасны потому что организм связки суставы сухожилия просто не будут готовы под такую нагрузку с другой стороны у нас есть силовая тренировка которую, мы во первых тоже можем выполнять в смешанном режиме а во вторых Поскольку это тренировка довольно мощная, но просто сама методика позволяет нам отдыхать между подходами, между сетами. Мы сможем выполнять ее, выполнять ее на протяжении долгого времени. Интервал же тренинга, он довольно, обычно довольно короткий, потому что выдавать 200-300% нагрузки на протяжении часа просто невозможно. Да, и тут есть свои но, и там можно отдыхать. Но опять же, мы сейчас не заходим в такие мелочи. Сейчас нам важно понять, что в двух этих видах нагрузок настолько много переменных и настолько много мелочей, которые могут повлиять на результат, что однозначного ответа, какой из этих нагрузок нам поможет походить быстрее, нет и быть не может. Но вот силовая тренировка имеет небольшое преиму... Ой, большое преимущество, Слушайте, небольшое, очень даже большое преимущество. Дело в том, что в одном из предыдущих видео я вам говорил, что когда вы нахотите Похудеть вы находитесь в основном в каком-то калорийном дефиците. Это обязательное условие. Но дело в том, что организм начинает избавляться от всего, что ему не нужно для 7 выживания. В том числе от мышц. Но если мы будем выполнять силовую тренировку, то мы ему таким образом покажем, что эти мышцы мы используем. И для того, чтобы выживать дальше, они нам нужны. Так вот, силовая тренировка поможет минимизировать вам потерю мышечной массы, во время похудения как по мне это очень даже хорошее такое весомое преимущество над кардио но вы всегда можете их совмещать скажем у вас есть четыре дня в неделю на тренировке свободного да ну скажем два раза в неделю вы можете по утрам бегом трусой пробежаться если вы очень тяжелый либо вы совсем не в форме начните с легкой ходьбы ну либо быстрой ходьбы но ходьбы никуда не спешите в остальные два дня идите, запишитесь в зал и ходите, тренируйтесь. Там у вас будет тренинг, который поможет вам составить программу и соответственно по ней вы будете заниматься. В любом случае на этом канале вы увидите программы тренировок, которые подходят для начинающих. Я даже покажу, как выполнять каждое упражнение и если у вас будут вопросы, вы в любом случае сможете мне их задать и я вам отвечу в комментариях, а то и создам еще какое-то видео с более подробными ответами. Как видите, Однозначно ответа у меня нет, и нет ни у кого другого. Вы главное помните, что худеем мы на кухне, а тело строим в трежером зале. До встречи, увидимся в следующих видео. Всем пока!